Всем привет, это Михаил и Компьютерная грамота. Сегодня мы рассмотрим такой небольшой вопрос о том, как добавить или же убрать перенос слов по слогам в редакторе Word. Функция достаточно популярная, но крайне неочевидная, если вы никогда ей не пользовались. Классический перенос в Word осуществляется по словам, и за счет этого иногда образуется такая елочка, а если вы используете выравнивание, скажем, по ширине, то иногда бывают большие пробелы между слов, либо наоборот очень маленькие, когда Word пытается уместить в строчке как можно больше. И иногда автоматический перенос по слогам делает ваш документ более привлекательным. Сделаем выравнивание по ширине. Находится эта функция во вкладке «Меню макет». В более ранних версиях Microsoft Office этот пункт назывался «Разметка страницы». И в разделе «Параметры страницы» есть такая кнопочка, обычно почему-то не очень заметная рядовому пользователю. Называется она «Расстановка переносов». Честно говоря, сам ее много лет не замечал. Ну, лично мне просто не очень нужно было. По умолчанию здесь стоит значение «Нет». И достаточно просто поставить значение «Авто», ничего даже при этом не выделяя. И слова будут переноситься по слогам, там где это будет уместно. Вот у меня такие примеры есть, и достаточно аккуратненько текст выглядит в таком варианте. Вот, нигде текст не поджимается, больших огромных пробелов нету. Вот, если даже посмотреть, все пробелы расстояния между словами примерно одинаковые в рамках абзацев. Расстановка может быть не обязательно автоматическая, можно выбрать и ручную. Также можно зайти в «Параметры расстановки переносов» и обратить внимание на то, что здесь предлагаются переносы в словах, которые написаны заглавными буквами. То есть, эту опцию можно, в принципе, отключить, если у вас, скажем, какие-то аббревиатуры, названия фирм, которые пишутся только большими буквами, если вы считаете важным, чтобы они не переносились, это можно отключить. Есть дополнительные настройки, не очень, может быть, популярные, мы их даже рассматривать толком не будем. Таким образом, если вам нужно включить автоматический перенос слов по слогам, идете в меню макет, выбираете «Расстановка переноса и выбираете авто, либо ручную. Если вам наоборот прислали документ, либо вы скачали из интернета документ, в котором этот перенос есть, но вам он не актуален, скажем, вы получили какой-то текст и хотите скопировать его на сайт в редактор. Зачастую вы как вот выделите, скопируете с этими переносами, так с этими же переносами в другой редактор тексты вставятся. И они, соответственно, вам будут только мешать, вам придется вручную все это дело потом стирать. Ну, либо вы не обратите на это внимание, и это будет крайне нелепо выглядеть на сайте. Поэтому просто обращайте внимание. Если вам приходится такие тексты размещать на сайтах, есть этот перенос или нет. и Если он есть, вновь идете в меню макет, расстановка переносов, и просто выбираете опцию «Нет». переноса, как вы видите, автоматически исчезли. Конечно, бывает вариант, когда эти переносы были проставлены вручную, то есть вместо переноса ставилось просто тире с клавиатуры. Ну, Тогда, конечно же, этот способ вам не подойдет. Придется как-то иначе все это дело исправлять. Такая небольшая тема, надеюсь, она была вам полезна. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. Ставьте лайки на видео и подписывайтесь на канал Компьютерной Грамоты. С вами был Михаил, всего вам доброго!